Бросил на да? произвол кумбы и полез по болотам Кикимора искать Подожди, стоп, ты меня бросила Кикимор искать пошел Пошел? развернулся значит нет, да? Нет там никого